Пожлаков «Не плачь ты осень безутешно», Глеб Горбовский. Он был жак по складу души, Хотя улыбался нечасто с экрана, Но пел, но исписывал карандаши. Чиновники праздновали в ресторанах На вырученные за подлость гроши Свои юбилеи откаты и планы мифических строек в губернской глуши. И разве при этом нужны Христа раны, любимому городу славной отчизне? Чтоб с новою силой ударил прибой, и дождик пролился над ним голубой, ему не хватило мгновения жизни. Но водку шарашила валька стакан, и город был глух, обескровленным а а, и пьяный. А приходит летний вечер, шмель в траве гудит, и летят в земле навстречу синие дожди. Синий дождь раскрасит слив у тебя в саду. Синий дождь Вон самый сильный, от него растут. Аааа, осень озеро остудит клена золотит. В сентябре приходят к людям желтые дожди. Дождь протянет руки К той судьбе и к той. Желтый дождь, он для разлуки Он пока не твой а, а, а, а. Мама, а бывают черные дожди И пою я тихо, сыну днем и под луной Дождь бывает желтый-синий, серый-голубой Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди Только черный дождь не будет на твоем пути Верю, черный дождь не будет на твоем пути Mm-hmm.